Что такое Ламборгини, знает, пожалуй, даже тот, кто не умеет водить и вообще не увлекается автомобилями. А ведь очень вероятно, что этой марки спортивных машин символом мощи, скорости и достатка. И не существовало бы вовсе, если бы не у Энса Феррари был более уживчивый характер и внимательное отношение к своим клиентам. Один из них был Феручо Ламборгини, который до глубины души оскорбил Энсу. Ламборгини был призван в армию и попал на остров Фуродос в Эгейском море. Там ему поручили заниматься ремонтом и обслуживанием военной техники. За годы службы Ферруччо смог набраться опыта, а в 1946 году он вернулся домой, целый невредимый, но полный знаний, идей и энергии. Дома он снова открывает небольшую мастерскую, но менее чем через год его жена Клерия умирает во время родов, давав жизнь сыну Антонио. Чтобы справиться с горем от потери жены, Ламборгини еще больше углубляется в работу разрушенной войной Италии с ее уничтоженными полями очень нужны были трактора для обработки земли. Ферруччо нашел брошенную и сломанную технику и собрал неприхотливый и в то же время надежный трактор. Эта сельхозмашина произвела фурор среди местных земледельцев, и вскоре все они просились готовить для них такое же. В 1960 году Ферруччо открывает предприятие по производству отопительных систем. Продукция обеих компаний отправлялась в другие страны, что очень сильно подняло экономику Италии, а сам Ламборгини стал очень состоятельным. К этому моменту промышленник уже владел несколькими спортивными автомобилями, на которых ездил, как он сам говорил, по настроению. В них он то и дело находил разные недостатки, поэтому в свободное время часто ковырялся в своих машинах, стараясь довести их до совершенства. Но после того, как Ферручо купил свой первый Феррари, про остальные автомобили из своего гаража он забыл. Он так полюбил эту машину, что затем купил еще две. В этих автомобилях ему нравилось все, кроме работы и сцепления. Как рассказывал сам Ферручо, он постоянно ремонтировал их. Но проблема со сцеплением не решалась. Именно поэтому он решил поговорить с самим Энце Феррари, который тоже был известным промышленником, а также участником международных автогонов. Придя к Энце, Ламборгини не застал его и долго ждал. Подошедшему наконец хозяину Ферруччо пожаловался на постоянные проблемы со сцеплением в машинах Феррари. А так как Энса был человеком с путюми и особо не церемонился со своими клиентами, он яростно высказывал производителю тракторов все, что о нем думает, используя красочный итальянский язык. Если сказать в двух словах, вот что он ответил. «Ламборгини, вы можете управлять трактором, но никогда не сможете правильно управлять Феррари». «Именно в этот момент я решил сделать идеальный спортивный автомобиль», рассказывал спустя годы феручу в интервью журналистам. Уже через несколько месяцев, в 1963 году, он основал компанию автомобилей Ферруччо Ламборгини SPA, хотя работа над первым автомобилем началась ранее, еще в цехах тракторного завода. Примечательно, что он взял к себе на работу инженера Джота бицарини бывшего сотрудника компании Ferrari. Также он нанимает лучших специалистов в области автодизайна и уже через несколько месяцев на туринском автошоу 1963 мир увидел первый в мире спортивный автомобиль Lamborghini, модель 350GTV, развивающий космическую по тем временам скорость 280 км в час. В следующем году началось серийное производство этих машин.